Следующий момент, если уж речь идет о переговорах, как вести переговоры с клиентом, неважно, покупаете вы или продаете, тоже хочу вам нарисовать пару таких вещей, если вы, допустим, хотите, все цифры будут от балды вообще, если я говорю 100 тысяч, там 10 тысяч, это все, любая другая цифра может быть, вы хотите что-то продать за 100 тысяч или арендовать, или за 100 миллионов, за 100 рублей, это то, о чем вы мечтаете, и давайте так, положа руку на сердце. Это ваша мечта, называется идеальная позиция. Вы хотели бы это продать. У вас есть квартира, я хотел бы ее продать за 25 миллионов, за 15 миллионов, за 5. Это называется идеальная позиция. Но давайте серьезно так поговорим. Если вас немножко чуть-чуть попросить, вы готовы пойти на какую-то скидку и, наверное, за 95 отдадите. Ну, честно. Ну да. Конечно, отдадите за 95, наверное. И вообще-то это называется реальная позиция. Реальная. Значит, я хочу продать за 25, ну за 24 отдам. Нормально. Но если сильно будут нагибать, напрягать, мечтал про 100, 95 хотел бы, ну, наверное, 89 это минимум. Дальше мне не интересно. Это называется минимальная позиция. Все верно? Если сильно нагнут, можете опуститься сюда. Все, все верно. Так вот, когда человек покупает, когда они говорят, у вас дорого, я хочу один давать квартиру за 15 тысяч рублей в центре москвы с видом на крем секунду а, это просто его позиция это его идеальная позиция я не говорю человек сумасшедший чем у которого есть деньги вы говорите я продаю за 100 он говорит а, давайте за 80 это то о чем он мечтает это какая его позиция Идеальная. Он мечтает о цене 80. Это идеальная позиция, нормально. Вопрос, который вы себе должны задать, какова его реальная и минимальная позиция. Значит, первый раз он сказал 80, значит за 85 купит, наверное, точно. А если сильно повезет, то за 90 продам. Ну, вроде выгодно. Даже при таком раскладе. Значит, когда человек вам что-то озвучил, здорово, это его идеальная позиция. А каковы его реальные и минимальные? Надо протестировать, надо проверить вот такой момент кстати в переговорах действует правило любая позиция лучше чем ее отсутствие потому что если вы говорите моя цена 100 100 рублей 100 тысяч 100 миллионов он говорит, дорого вот дорого это такой аморфный туман который не является позицией и с фразой дорого вы работать не сможете знаете почему а он сделает так что вы будете падать для потери пульса а 90 все еще недорого. дорого Дорого-дорого. Ладно, так и быть. Ты мой брат, тебе за 82. Не-не, дорого. Ладно, 70. Лапка все равно дорого. Не укладывается в бюджет. Любая позиция лучше, чем ее отсутствие. Если вы говорите, я продаю это за 100, он говорит, давай за 20. В этом, в этом больше конструктива, чем во фразе дорого. Знаете почему? Потому что с этим я могу работать. Я могу сказать, вы знаете, цена 20 на рынке есть, но это совершенно другие квартиры, давайте вам их покажу. Серьезно. Uh, могу сказать, цена 20 есть, но это цена аренды комнаты, а мы говорим про квартиру. Вы можете сказать, я понимаю, что вы пошутили, потому что цены 20 нет в природе на это. Или вы можете сказать ему, вы знаете, uh, если такая же квартира 114 метров с евроремонтом и за 20 тысяч, а не за 100, конечно, однозначно нужно арендовать, там я в нашем на месте так и сделал бы. Только знаете, есть маленький нюанс. Это как минимум подозрительно. Я бы на в нашем месте так не искал, но вам езжать попробуйте. Вот с этим я могу работать, с позиции я могу работать, а с фразой дорого я работать не могу. Поэтому, когда он сказал, сколько стоит вы говорите, дорого, единственное правильное поведение, вы говорите, а вы на такую сумму рассчитываете? Все. Это единственное правильное поведение. Вы на какую сумму рассчитываете? Дорого. На что рассчитывать? Послушайте его. Потом работаете с ценой. В переговорах есть еще такой подход, называется компромисс. Знаете, что такое компромисс? Это когда ни тебе, ни мне. Вы говорите 100, он говорит 80, давай не тебе, ни мне, давай 90. Я категорически не рекомендую использовать компромисс при аренде квартиры. Потому что вы вгоните человека в состояние некого негатива спустя 3-4 месяца. Компромисс имеет срок годности. Сейчас объясню почему. Вот когда вы говорите, за 40 сдаю квартиру, он говорит, я хочу за 30, давай не тебе, не мне, давай 35, давай. Вот не должно это звучать не тебе, не мне, 35. Потому что если вы сказали 40, он сказал 20, вы говорите, давай не тебе, не мне, давай 30, компромисс. Вроде все счастливы. Знаете, что произойдет спустя 6 месяцев с вами? Вы будете думать, я каждый месяц недополучаю 10 а тысяч. Знаете, о чем будет думать он? Я каждый месяц переплачиваю, да. Поэтому компромисс не рекомендую. Ищите какие-то другие пути. Например, я могу снизить цену, если вы заплатите за год вперед, допустим. Или там, я могу снизить цену, если вы сделаете ремонт. Или я могу снизить цену, тогда вы будете платить коммунал. Что-то такое. Фильм «Асса» смотрели? Фильм «Асса». Когда главный герой Бананан познакомился с девушкой, с Аликой, он говорит, почему у тебя такое дурацкое имя Алика? Она говорит, папа хотел назвать Аллой, мама Ликой. И получилось такое дурацкое имя. Потом добавляет, говорит, дурацкое, как и любой компромисс. Поэтому компромисс, если вы в переговоры по цене, не очень хорошо. не очень хорошо. А, еще такой нюанс. Никогда быстро а, не падайте по скидкам. Когда вам говорят, а сколько будет скидка? Вы столько-то. Сейчас объясню, что будет происходить. Вот представьте себе, опять, я сейчас что-то ряпну. Что вы для себя покупаете квартиру. вот Не, не инвестировать для себя, чтобы жить. Вы изучили внимательно рынок, вы знаете, что квартира, которая вам нужна, стоит 15 миллионов. И у вас эта сумма есть на руках. Прямо она у вас имеется. И вы нашли такую квартиру, о которой я мечтаю. Она стоит ровно 15 миллионов. Вы посмотрели, все обнюхали, вроде нормально. Насколько они могут торговаться? Ну как вы думаете? Сколько? Ну на миллион, наверное, да? И вы так думаете, слушайте, когда я продаю, что со мной делают, мама родная? Как меня нагибают? но ну, сейчас я покупаю. Идите сюда. И вы говорите им, давайте за 11. Сказали и испугались, наверное, вас прогонят. Нет, в природе. Наверное, они разозлятся на вас, даже не будут с вами разговаривать, переговоры не состоятся. Они говорят, они семейная пара продают квартиру, они смотрят друг на друга и говорят, хорошо, мы согласны. Ваши чувства в данный момент. Только честно. Мог дешевле. Может быть мог купить за 10 500 или за 9 даже. Это первый момент. А второй момент самый важный. Нет. Что-то с квартирой что-то не так. Наверное там проблемы с документами. Наверное там проблемные соседи. Понимаете? Когда вы быстро падаете по цене, когда вы быстро соглашаетесь, у него в голове два триггера. Первый мог лучше и он будет себя плохо чувствовать. Зачем вам квартирант, если вы сдаете квартиру, которая плохо себя чувствует? Который сидит оттуда? Вам нужен счастливый квартирант, Поэтому не надо быстро падать и так далее. Просто вы на, какую сумму на такую сумму рассчитывали, Вот такую-то? Я постараюсь вам помочь. Нормальный подход. Не надо быстро это делать. Есть такая техника закрытия сделки, называется «А если да, то да».